<связать> да и ей все. Нет, вообще никого не было. Не, мы валь Мы валь поза. Мы... нас сейчас забьем, короче, шок. Бля, бегу к вам. Бейте, серого. Он уже к нам бежит. <связать> туалет, он тоже думал, что его друг вот этот меня завалил. Короче, прикинь. А я его сковородкой завалил, Сань. Не. И очень. Сложновато. Очень близко. За камушком или где он? Пацаны перед нами прям. Вот. Ага. Ай, да что такое-то? Он каленный, он каленный, Миша, добивай, все отлично. И этот оббегает, право уходит, обходит. смотри, аккуратно. Осторожно, Сань, Саня. Вот Саня, он, осторожно. вот он, вот он, вот он, вот он, да, да, да, да. да. Всё, отлично. Да еще один, еще один. Да, вижу. Бежит, бежит, валите его. Валите, валите, валите его. Вон там вот за пригорочком за этим. Осталось тр трое. Да, три на три. Ой, отлично, шлем целый, хоть, блядь. Нет, слушай, стреляй, если видишь. На 205. Да, я видел. Три де деревца вот эти. Один там чел. Ох ты, сук. От не успел даже стрельнуть, сук, он меня уже целил. А, а, а там это все. Два осталось. Он одиночка был, да? Нет. А вон бежит, бежит Миша, по горе бежит, бежит по горе бежит. вижу щет, oh, все, шлемок. Один ah. право, один лево. Надо И их погонять. слева еще буду. Отходи, отходи, пока. Дома есть? Нет, домов нет. К машине, к машине. Иди к машине. Саня нет, говорю уже, к машине. Добей. А, а Ай, сказать, меня 메이크업. нокнул Миша, поднимай быстрее меня Поднимай, он один остался Астрант есть? Держи, Гранаты нету, блин Атка есть, есть Гранатка одна А он там, вот сейчас мы его заберем Миша влево уходи Разбегаем, да его раз. Он И тоже кидает. Я понял, что влево надо. Да у меня шлема нету просто. Поняшь? Ах, сука. Он тебя выпасывает, сань. С Кто вас стреляет? Это я кого-то убил. Скажите, тебя? Есть, есть, компекс, есть компенс Надо кому-то как я давно не играл От первого лица Слышишь? М Слышишь его? <связывая> где ты здесь? Тебя я говорю здесь где-то Вот тут -вот. он иду с тобой рядом Это кто? Ага завис похоже он минус один ладно вас не них минус один арубля почему сразу они заказли заказли ты сразу вздох заказли заказли заказли заказли заказли заказли заказли заказли заказли заказли а, -а, -а! долетела слушай реально да, уже бесит сука так уж то пробегали блядь. какого а -а -а. Да. Со, на... со спины кто то стрельба в спине это не и... это... стреляй это на кого у него третий шлем а ты что бода не добивал что ли там? Добивала. он ползет нет, он ползет а этот откуда стрелял? откуда вас жмут, серый откуда вас жмут? пикадо написано между А чё, и Д они нас лутают пор. Миха, готовься, сейчас будет жарко. Возле дома тормозить. слева паркую. Стремнозит. Да? Ну, пикадо? Блудячие, они нигде не находятся. Вот я тебе че говорю, вот, вот ты кадо. А, а они из пикадо убегают, короче. Вот он прям на поле. Я по нему стрелял. А Впереди стороны такой? На 260, <пишев> блядь Вот если пикадо. На 260, это мы. А? Он дымкил. Вот где дым, о, вот да, там мой и... Он по мне стреляет. Вадим какой Вадим? Один вот. на крыше, Вадим. пацаны. Его нет, не играют с вами. Ну где? Алло. А Привет. Вадим с вами играет? Да. да с вами, с вами. Подкосовываю, может быть. Изи какой-то. А, не-не-не. Вас, извините, а, Вадим. Откуда нас чекают? На Цепало. крыше прям чел. На, кр на красном доме на крыше. Видите? На апельсинах, чувак. Да, да. А да. в этих. В стадионе есть кто-нибудь? В стадионе. Чел, чел высоко ходит. ну убить его. С а, ребят. А еще знаете, где есть? Над... Вот где пикадо, над кэлом. Да. Кажу попал. Это, это, это Мишань, я в сейве, я в сейве, нормально. Он, он Пиши, увидел биши. тебя. А меня? Один да. в обтяге, почти. Стрелять. Остань, по успей поднять, успей поднять, потому что зона. Успею, успею, да. Он бежит к вам. Я скажу, когда будет прям рядом. Нет, нет, он обходит, он обходит справа. Он сейчас будет отстреливать. Вот, молодец, кто попался? Мишань, пошли, да. Мишань, пошли. <къех> Он в дымке, да. Кость, кость, кость, кость, кость. Идем. костя Дети, дети, дети. Чекай, вас. Брать, мне вы... Брать, не всю суша. Брать, от этой стороны красного здания. Так, да, Мишани, забеги да. за новую. зона пошла пошла. Учеламу станку он сейчас уедет. В <твотвотвотв> который я попадал? А, да. Сейчас будет своего забирать. А, он. он один умер. Он дебил, потому что вот желтый. Меня положили, с... я не увидел. Он увид... умрет, он может. Да в Маскалати, который? Да, он на стадионе, мало ХП. Внутри, да он... короче. Внутри. Только пети. Я... какой? Первый, второй? Он с этим костюме бежит. Спустился. Не Слышит. Сядется. А, сейчас я слышу. Он далеко, ребята. Мы <сосы> за СЛР-щиком, блядь. Блядь. Блядь. Он, он сядет, блядь. Вот на горе справа от дороги. Я не успел напротив... развер... я не развер... я не развернуться дорогам. Вот а ты тоже не успел развернуться. Он около него. Мы есть. были, мы минимальное дробо приезжали какого-то. Вадим, Вадим, Вадим. Перебеги, Пошли Миха, зоны. перебеги, садись. перебеги, пизра. Сади, сади, сади, сади. Вас не видно. видно, вы в сейфе, Миха, ты слушай. Да, вижу слушай, слушай. слушай машина сейчас пост... стрелять будет. Пока. Вы дромел против него одного. В зону, ещ ⁇ в зону. Заведите его. Попадает, надука. Попадает. А толку? Он а по тачке лупит. Я говорю, а толку. Сейв. Вотевлево. Лево. Да, да, да, да, правильно. На один. Я сильно бита. Тихо, тихо, 5. тихо, он опять вас спалил. Или мог в другую машину? Он... вон он. Он, он с правой машиной Хорошо, по нему попали. Да, да, да, а да, это да. они пропали он не их спалил он других спалил машина ну, вон сам, уехала сам, там которая на поле, за... ну, на Справа. поле вас, вот да да да возле камня там за камнем да, короче, мы... еще чувак спускаемся потому что этот у нас будет сжать очень сильно я уж на понял тут а, а тут мы в сейве от него а вы за камнем? нет просто таки тот тип за камнем а один у дерева то есть короче. Надо... Надо... а вы? а вот я вас вижу, он на вас смотрит ну хорошо, блядь, стреляет да Что, попал, попал, попал да, попали ты его сейчас от камня должен сжать, блять. а ч он не стреляет? он, а? он не жмет, да? он, а, он ждет, когда, перестр... да. когда перестреляются и все, да. пацаны он оттуда не выйдет там, машину руиним. ему и... хоть чуть-чуть машине пиздец уже. Мы в зоне. Опа, а Или он, он не за камнем. Он не за камнем. А ты на проебали, бля. Проебали, походу, да. А он может тачку кинуть. Ну, правее блядь. уходите, правее уходите. Нет, Наоборот, это. Вряд ли он за зоной. Нет, он не за зоной. Мишань стой, он не за зоной. Он где-то у вас под горой снизу, справа, может быть. Вот, он, вот может... он лежит, возможно. Кто знает. Лежит к тебе. Камень, видишь? Камень на горе видел справа? Да. Я говорю камень не видишь? Ну вот я тоже спрошу. Может за камнем быть? А может не быть. Ждите, ж, ждите зону. На всякий да. зону. Вы в зоне если че. Да, Выше может я... подниметесь. Гранаты откуда за? Дым. Да я кинул. Зачем? Сверху, сверху, сверху, сверху. Хорош. Хорош. хорош.